Я благодарна компании «Опора», юридической компании, то, что у меня были очень большие долги и много высчитывали каждый месяц. Вот она мне помогла это, списать все долги. Большое спасибо, что они мне выручили в такую трудную минуту. Сейчас мне просто-напросто легко и хорошо я пенсию теперь получаю всю, а то отдавала ее всю, еще и подрабатывала, чтобы заплатить долги. Вот. Спасибо компании за хорошую услугу, все было хорошо. Вот.